Всем привет, с вами Фрэнк, О, всем привет, с вами Макс Риск и Фрэнклин, да, прошлая серия, ссылочка будет в описании, так, ой блин, это же не тот канал, это Макс Риск Брау Старс, в описании ссылочка есть на канал Макс Риск, и там вышел ролик по игре, да, про Старс. откроем снучок, про Фрэнклина, про горячую зону, можете посмотреть, конечно, это очень классно, большой ящик, так, перед началом ролика, подпишитесь на канал, поставьте лайк и не пропускайте на наших каналах видеоролики. О, пока мы же можем еще его прокачать. Кстати, смайлики очень стало их много. Это реально круто. В общем, мы сейчас хотели бы прокачаться. Реально даже круто. Вот помните, прошлая серия на нити, по-моему. Да, нита и розы. В общем, дальше у нас будет Поко. Не, у нас тоже Поко прокачанный на шестьсотку. Да, сегодняшней серии кто будет прокачиваться? Давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим, выберем... Френк. Фрэнк. Отличный выбор. Фрэнк, горячая зона. Давайте, чем больше мы играем в горячую зону, тем больше ее по логичному счету оставит. Так что давайте-ка... По-моему, они уже оставили, кстати, играм, Точнее, громкая. Вот, Считала сначала на направо, потом налево. Такая тактика. Супер тактика. Mm. Давай, давай, давай, давай, давай. Прикрыли друг дружку. Давайте сюда зайдем. Так. Что-то не знает, они что-то знают. Так. Вот, Фрэнк, красавчик, нам. Да? особенно да? поворот и в рот и поворот поворот поворот в рот блин не успел так много раз делать. если вы прямо сейчас поставите лайк то я думаю у нас э, нам повезет будем вообще вести реально даже мощным так что давайте по-быстрому лайки и все окей будет и все окей. нет блин даже не успел Блин, ничего про Старт лагает. Вы что прикалываетесь, зуба тоже лагает. Кстати, ссылочка у нас будет в описании на мой YouTube канал, где там зуба тоже снимается. И я снимаю в зубу тоже еще одну. Почему бы нет? Блин, сейчас мы проиграем из-за этой команды. Почему она не, собро... не собрана? Да, друзья, вот команда не собрана, поэтому. Может, даже и Фрэнк не прокачается. А где так бы хотел. В общем, хренка нужна сила. А сил у нас очень мало. Так, выбираем, значит. Эм, не, не, не, не нет Уровень силы. Шели. У нее восьмерка. Да, давайте по большому счету нужно шели прокачать. Выбираем с кем, что прям похвастаться перед этими людьми. И выбираем этот горячую карту. чтобы прям ее по большому счету оставили? Если вы хотите, чтобы горячую зону оставили, тоже лайкос. Что ж, давайте пойдем налево. Так, так. Нужно, конечно, спрятаться сначала, да? А потом уже, блин. Блин, блин, блин. Ну почему я это не сделал? Почему я не ускорился, блин? Это все из-за меня. А, блин. Так, врот, поворот, так, нет, нет, хопа наделаем, хоп, хоп, хоп. Так, так. Не, не попадет. Блин, ну как так? Пенни, держись! на За тобой идут, Пенни. Давай там, Тора, помоги ей, пожалуйста. Я справлюсь ей сам с этим. Блин, они ум умница, они умницы, они умеют играть. А что помогла мне, Тора, но. Блин, вы что? Вот, молодцы. Думаю, что там они захватили. Думаю, как так. Так, он понятно, что он уже не хочет попадаться. Ну и ладно, так делаем такое, делаем. Так, поп Хоп-хоп-хоп-хоп. Взрываем. -хоп -хоп. Давайте вдвоем встаем, поэтому мы два раза больше. Ну ладно, иди сам тогда. Давайте не буду прикрывать. Блин, прекрасно, прекрасно. А? Я тоже хотел взять этого фрэнка. Но не получается им играть. Не получается. Так идем сюда, а потом вам мам. Тут все окей, значит тут можно. Что думает, кого убить, да? меня все-таки убил. Но оказывается это твоя ошибочка, по-моему, да? А, да, хорошо, что у него ошибка. Так, помогать. В общем, Опа Так, потом они сюда, потом врубаем, прям там. Так, давай, идем сюда, вот, значит. 99, 99, Пенни почему-то не пошла. Что они рискуют? Ну, понятно, это же не риск, по-моему. Все, 99, стол. Ну, это же логично. Ну что, как вам Шелли? Норм? Конечно, норм. По-моему, Шелли это отличный боец. Поэтому отлично сойдет. Ну, а конечно, он обычный. Ну и ладно, если, конечно, вы умеете играть. Ну, мы уже с вами тренировались на стриме Брау Старсе. Делал стрим. Давайте идем налево. И мы там кое-что научились. Уворачиваться именно научились. Так, ну, тут, по большому счету, уворачиваться. Динамайк, побеждай. Молодец, красавчик. А ты вот, Пенни, ты хоть умеешь играть? Пойду к Динамайку. Давай, Пенни, хоть сам давай сражайся. Ладно, он будет дефать, дефать дефа здесь. Так, так, так. Пенни, захватывай, не стой, столбом. Давай, Пенни, мы тут будем танцевать. Кружовородивай, точнее. Пенни, почему ты умираешь? Что, так нравится умирать? Да, в смысле? Давай, иди на майк. Да, эту команду ну ладно. Так, так, так, О, бо, нервничают. Так, все, пошлите. Поможем команде. Так, поворот, поворот, потом бах, Вруб. врубаем. Врубаем. Там потом поворот, уворот, потом бах бах бах Врубаем еще одного. Потом бух, уворот. Ну ладно, ладно. Но все-таки неплохо было. Атака. Согласитесь, идем налево, потому что нужно прикрывать нашего напарника. По-любому. Потом сделать нужно вот так вот. Хоп-она. Прошла подкреплением. Так, все, давайте я буду танцевать. Танцульки играем. выбили Да. Блин. Последний удар. Последний удар он промахнулся. Ты отлично. Я же умею играть PlayStation. Два. Если у вас есть PlayStation, то обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Без этого ж никак. Отлично, отлично. Плюс 8 кубков. Ну, 0 жетонов, Ну, это уже не важно. Давайте продолжать, Если мы проиграем, то я уже заканчиваю. Это у нас будет новый проект. Как все делают проекты, то мы тоже создаем проект открываю новый проект эм, путь всех бравлеров до 23 если я это не выполняю в течение ну, давайте хоть года что сложно не ну я вот не знаю давайте вот так вот как же это все придумать если я скажу лайков то вы конечно не поставите лайк надо подумать подожди я думаю а ты тут не мешаешь занимать что все умерли в смысле 50 процентов блин мне нужно найти налево да понятно я даже не использую ультюшку гаджет точнее я не использую блин, блин, блин. а блин ну не надо в общем начинаем от тем не, не, не, я хотел бы придумать, как же использовать этот проект. Ну, в общем, если набираем 50 лайков, то я обязательно что-то придумаю. Все, 100 соточка есть. Да, тогда я играю, что-то мне мешает. Вот именно. Так, 535. Сможем шали апнуть до 600. Такая будет название, или до 700-ки, тоже будет прикольным. А то 600-ка такая себе. Постараемся, я думаю, монтажа можно то есть, вырезать, давайте налево, прикрывать. Мы просто умеем играть налево. Так, ё-моё, а ну набивайте. Это что, изи вам? Это вам изи, блин, там МЗ идет, и у нас нападает. Давайте, тренируйтесь, чуваки, я вас верю. Блин, ну как вы могли умереть? Поко, блин, иди отсюда, Поко. Блин, блин, блин, друзья, это просто ненормально. Бро, поко, МЗ, это слабые. Как вы могли? Так, я... Блин, вот, вот я уже не хочу играть. <свык> играть в эту игрушку. Блин, блин, блин, блин, бо, друзья, это ненормальная команда. Она вообще не умеет играть. Просто капец. можно это вырезать, а? Нормально. Так, Поко, ты меня уже достал. я отсюда. М -м -м, ладно, пойду направо. Почему да, почему бы... Давай, ну блин, почему не использовал ультушку? Почему она не сработала? Брау Старс меня ненавидит. Это по-любому, это знак прям Давай, давай, давай. Блин, ты безумие. В общем, друзья, команда просто слабаки. Почему они не выбрали сильных бравлеров? Да, все, уже конец. В общем, проект уже проигрыш. В общем, лайки набираем, 50 лайков продолжаем этот суперовский проект. Всем удачи, всем пока. 13.213. Норм, норм.